Парк. Здесь очень много разных деревьев. Вот это, например, дубы, которым где-то, наверное, лет 200, насколько я знаю, их посадили сразу после Отечественной войны 19 -го года, 1812 года. Вот такие они огромные. То есть у них вот такие огромные стволы. Тут, наверное, метр толщиной. И вот он огромный-огромный даже в камеру не получается так поднять чтобы было видно все то есть от них огромная тень и вот таких здесь очень много деревьев ну, причем самое интересное что у горпарк тут разные деревья вот эта часть с дубами есть часть вон то поля я здесь проходил еще там есть например были елки вот не помню сосны были ну короче разные деревья вот сейчас вот показываю дубы очень красиво.